Редко, когда аглоонема сбрасывает свои корни, но тем не менее, аглоонема Аврора корешочки сбросила. Так она себя повела при адаптации. И как они выглядят, я вам сейчас покажу. Чтобы вы понимали разницу между корнями гнилыми и корнями, которые растение сбрасывает при адаптации. Показываю вам корешочки аглонема, которые их сбрасывают. То есть растение адаптируется, корни приходят в такое состояние и сами отваливаются. Они не гнилые, как многие путают. Они могут быть бежевого цвета или серого. Влага из них уходит и корни становятся пустыми и плоскими. Растение таким образом сбрасывает корни и наращивает новые. Ну а на этом все. Жду в следующем видео. Пока.